Во время пандемии коронавируса многие люди оказались запертыми в своих домах, попутно отлучены от работы и заработка. Карантин стал для многих неожиданностью. На фоне этой паники многие люди потеряли работу или свой основной источник дохода. Здравствуйте! Вы на канале Invest Home. И сегодня мы узнаем 5 способов заработка, сидя дома во время карантина. Способ номер один. Партнерский маркетинг. Многие компании заинтересованы в том, чтобы продавать свою продукцию в как можно большем числе мест, и каждый может начать продвижение каких-либо продуктов у себя на странице или сайте и получать фиксированную плату и процент от продаж. Эта техника пассивного заработка очень хорошо подходит владельцам блогов и активных интернет-страниц. Зарабатывать таким образом не так сложно, как вы могли подумать. Найти предложение о партнерстве можно либо обращаясь напрямую к производителям, либо на профильных сайтах. Идея заключается в том, что вы рекламируете продукты других компаний, часто через партнерскую сеть, зарабатывая на этом комиссию. Например, если вы являетесь партнером AliExpress и рекомендуете какую-то книгу, и люди покупают эту книгу по вашей реферальной ссылке, то AliExpress будет платить вам процент от каждой продажи. Лучше всего, если рекламируемый продукт или сервис интересен вам или соответствует тематике вашей страницы. Способ номер два – акции. Биржевой рынок – отличный способ для умножения своего капитала на рынке высокодоходных акций. В данный момент кризиса из-за пандемии COVID-19 многие акции крупных компаний, таких как, например, Boeing, упали в цене более чем на 50%. Но зная опыт прошлых кризисов, нет сомнений, что в конечном итоге цена акций вернется к своим прежним уровням, как только пандемия отступит. Создав портфель акций высокой доходности, вы получите источник регулярного пассивного дохода с годовой процентной ставкой, превышающей проценты от банковских вкладов. Не стоит забывать, что большинство компаний платят своим акционерам дивиденды, и в таком случае вы будете получать прибыль с двух источников – от дивидендов и прибыли на вложенный капитал. Для покупки таких акций нет необходимости заполнения сложных форм. Вам достаточно создать брокерский счет в мобильном приложении подходящего банка, не выходя из дома. На сегодня некоторые брокеры поощряют регистрацию и даже дарят акции на сумму до 20 тысяч рублей. Таким образом, уже только за регистрацию вы можете получить свой первый доход. Способ номер три. Товары и услуги. В этой сфере возможности по-настоящему безграничны. Вы можете продавать практически любой товар или услугу. Это может быть нечто, созданное вами и изготовлено собственноручно, либо это может быть некой онлайн-услугой. Для торговли вы можете использовать профильный ресурс, если у вас нет своего сайта или блога. Помимо этого, можно заключить партнерское соглашение, предложив товар с сайтом соответствующей тематике. Вы можете научиться продавать товары в интернете и достаточно много на этом зарабатывать.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 Например, если вы являетесь дизайнером одежды, то свой товар вы сможете продавать на таких интернет-магазинах как Ламода или Вайлдвейн. Может это и не полностью пассивный доход, но он уж точно пассивнее обычной работы, на которую надо отправляться каждое утро. Также вы можете зарабатывать на услугах таких как репетиторство, транскрипция текста, ну и конечно же дропшиппинг. А в случае если вы уж совсем ничего не умеете, то для вас существуют буксы. Буксы это сайты, создающие для рекламы и заработка в интернете на клика. Если вкратце, то работа на буксах заключается в просмотре рекламируемых сайтов, видеороликов или выполнении простых заданий. Способ номер четыре Онлайн-курсы. Каждый человек эксперт в чем-то. Так почему не создать онлайн-курс о а вашем увлечении? Существует несколько способов создания и проведения своих собственных онлайн-курсов. Один из самых простых ⁇ это использовать профильный сайт, по их распространению. Многие из них с аудиторией более 8 миллионов студентов по всему миру. Например, если вы мастер маникюра или учитель по вокалу, а может специалист по покраске заборов или кондитерский повар, то онлайн-курсы будут отличным способом представить ваш контент на обозрение других. Вы можете включить в ваш курс различные видеоуроки, чек-листы для выполнения рекомендаций, небольшие электронные книги и даже аудиофайлы для людей, слушающих во время поезда. Возможно также различные интервью с экспертами в вашей сфере и единомышленниками. Правильным шагом будет создать несколько пакетов по разным ценам. Вы можете добавить сегмент «Все включено» по самой высокой цене для людей, которые будут хотеть все, и два более дешевых сегмента, чтобы получить максимальный объем заказов. После того, как вы создадите онлайн-курс один раз, он будет работать на вас даже пока вы спите. Способ номер пять – хобби. Любимое занятие может подарить вам не только радость, но и деньги. Да, вы можете делать деньги на некоторых вещах, которыми уже занимаетесь, и это является вашим хобби. Например, играя в компьютерные игры. Существует огромное количество геймеров, которые зарабатывают на стриминге трансляции игрового процесса. Самый популярный такой игрок, PewDiePie, стал настоящим миллионером, играя в свои любимые игры и выкладывая этот процесс на своей странице в YouTube. Хобби может быть каким угодно. Видеоблоги фитнеса, кулинарии, автообзоров. И даже распаковка детских игрушек вызывает огромный интерес у детских пользователей. Какие еще увлечения можно успешно монетизировать? Делитесь идеями в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите в комментариях, какой из способов вы хотите попробовать. Всем пока!